Всем доброго времени суток! Сегодня мы поговорим с вами о весьма серьезной проблеме. И как вы уже догадались по названию, это читерство в играх. Читерством в играх грешат многие. Я уверен, что у каждого в игровой жизни возникал такой момент, когда ты не можешь пройти очень сложное место в игре, у тебя начинает гореть от этой игры и в итоге ты решаешь ввести свой первый чит-код. Этот чит-код для тебя как первая сигарета для 14-летней школьницы. После него ты уже никогда не будешь прежним, но Продолжать читерить или развивать свой геймерский скилл и пытаться играть по-честному зависит только от твоей воли. Для чего на самом деле создаются читы? В первую очередь разработчики создают их для себя, чтобы в ускоренном режиме отлаживать различные игровые механики, не застревая в каких-то определенных местах игры, в которых обычные игроки по задумке разрабов должны немало так позадрачивать. Разумеется, читы после стадии разработки никуда не деваются, а навсегда когда остаются в игровом коде и используются не самыми честными игроками в процессе прохождения. Вот поставьте себя на место разработчика. Вы создали цельный игровой мир, который живет и функционирует естественным образом, по установленным вами правилам. Было бы вам приятно, если кто-то нарушал эту внутриигровую гармонию? Конечно нет. Удовольствия от игры с читами почти никакого. Это все равно, что пытаться получить удовольствие от скорости, крутя педали на велотренажере. Конечно, на какое-то время это здорово почувствовать себя богом, но поверьте, это быстро надоедает. Читерство не только убивает ваш игровой скилл, но и желание прокачивать свои навыки, развиваться. И наоборот, при честном прохождении какой-либо игры от начала и до конца, наш игровой скилл немножко подрастет так, что следующие игры будут казаться нам намного легче. Честная игра без читов дает нам гораздо больше адреналина и положительных эмоций, чем читерство. Но как бы я ни дизил сейчас читерство в одиночных играх, это еще не такой большой зашквар, и лично я отношусь к такому читерству нейтрально. Хотя не скрою, и самому в годы игровой неопытности приходилось не раз прибегать к читам. И кстати, раньше, когда домашним интернетом могли похвастаться немногие ПК-геймеры, всякие магазины игровых дисков продавали целые сборники игровых чит-кодов, наживаясь тем самым на нубах и любителях почитырить. Настоящая беда для игрового сообщества – это читеры в онлайн-играх. Вот если ты читер и ты сейчас смотришь это видео, ответь на вопрос, действительно ли ты думаешь, что остальные игроки в онлайне считают тебя богоподобным супер-мужиком? Нет. Читеры в онлайне – это изгои, а любой уважающий себя онлайн-геймер зарепортит таких ребят. Читеры в онлайн-играх часто специально мешают другим игрокам наслаждаться игрой. Есть, правда, такие, которые просто развлекаются, не мешая другим игрокам, но даже с такими как-то неуютно находиться в одной игровой сессии. Ведь ты не можешь убить их как обычных игроков. А если и попытаешься, то черт знает, что придет в голову таким читерастам. Бывает, что читаки накручивают простым игрокам деньги, уровень или еще какую-либо характеристику. Мой совет всем игрокам, которые попали в одну сессию к таким читерам бегите оттуда, пока не поздно. Деньги, которые вам могут накрутить, это зашкваренные деньги. Разрабы строго следят за всеми транзакциями в игре. Не думайте, что они такие дауны и не замечают того, что у вас за минуту на игровом счету прибавилось 5 лямов бабла. Первая волна банов и аривидерчи. Однажды я сам пострадал от читерских денег в GTA Online. Меня забанили. Причем спустя ну очень долгое время после того, как эти денежки ко мне попали. После этого я всегда пишу в техподдержку, когда ко мне случайно на игровой счет падают читерские деньги. Деньги эти, разумеется, у меня удаляют, но и репутация снова становится чистой. Конечно, нельзя совсем уж осуждать читерство в играх. Бывают моменты, когда читы необходимы. Это либо ситуации с труднопроходимыми моментами в игре, о которых я говорил в самом начале видоса, либо момент, когда ты перепрошел какую-то игру вдоль и поперек, и она уже настолько тебе наскучила, что больше не остается ну никаких удовольствий, кроме как побаловаться с читами. Будьте честными игроками и удачи вам! Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в теме.